На прошлом уроке мы с вами проходили Марфуат улясма. Мы пробежали их быстро-быстро-быстро И сейчас мы вспомним, что Марфуат их семь. Первое это у нас файл, второй Мафул Аллави Лам Юсам Мафайлу, третий муптада четвертый хабар этой муктады потом исмукяна смукиана уахаватуга хабар инна уахаватуга и табья те которые следуют за всеми вот этими впереди шести пунктами теперь вернемся к файлу файл аль -файль, мы сказали файл файл он всегда приходит в предложение где есть глагол где есть глагол где есть фиаль Значит, джумля, предложение будет фиалия, и там будет сначала фиаль, потом файл. Фиаль – файл, фиаль – файл. Пришел Мухаммад, ушел Али. Давайте посмотрим. Файл значит, это Исм, говорит, смотрите, это Исм. Файл это Исм. Первый, первая польза – это Исм. Потом он говорит Аль-Марфу, он должен быть Марфу, значит, он заканчивается на Дамму. Или производную от, этих дам, от этой дамы. Потом Альмазгуру, Кабляху, Фиаляху. Впереди него должен быть упомянут Фиаль. Действие. Бил. Там, например, боксер, грушу. Или, например, там отрабатывал какой-то там удар. Такой-то боец. Сначала глагол идет. Потом идет Файль. А потом, если нужно, там можно добавить Мафольбиги. Мафоульбегина, а кого пало действие? В некоторых предложениях нету мафоуля. Просто, например, поехал Мухаммад, пришел Мухаммад. Там нету уже мафуля. Там просто фиаль и файл, фиаль и файл. Итак, файл что такое файл? Это исм. Он в состоянии рафа. Перед ним должен быть упомянут фиаль, его фиаль. Дальше файл бывает двух видов: алдааляхирун, мудмарун. Лохирун – это видный, явный. Конкретно ты его видишь, этот файл. Смотрите. Кома зайдун – стал зайд. Якуму зайдун – встает зайд. Зайд в данном случае, значит, мы говорим это «исом». Аль-морфо – состояние «раф», потому что он заканчивается на «домму». Зайдун – зайдун. аль мадгуру кабляху Впереди него упомянут его глагол. Кома и якуму. Второй пример. «Хадара» – «Алиюн» – «Пришел Али», «Сафара» – «Мухаммадун» – «Мухаммад» отправился в путешествие. То есть, здесь файл «Зайдун», «Зайдун», «Алиюн», «Мухаммад» – это все файл, действующее лицо. Все, он видный. Понятно, да? Понятно. Дальше, «Мудмарун». «Мудмарун» – здесь, значит, будет «Фиаль» сначала, и там внутри есть «Дамир». Есть «Дамир», смотрите. Мы проходили с вами глаголы. Если кто-то не проходил, найдите урок, где глаголы приходят у нас. Мадой, например. Глагол мадой. Дораба. Дораба. Дорабу. Дораба это форма. В нем есть скрытый домир. Скрытый. Понятно, да? Вот этот скрытый домир, он будет являться файл. Он будет являться фаэлем, мудмаром. Понятно, да? Он не, его не видно. То есть, дараба, он ударил. Мы переводим как он ударил, Дораба. Или дараба, они двое ударили. Или Дорабу. они много мужчин ударили. Значит, они, они, они, они, они двое, он один, они двое, они много мужчин. Или, например, Дорабат. эта женщина ударила. Эти две женщины доработа. дорабна, Понятно, да? Значит, внутри в каждом глаголе есть дамир. Есть дамир, он будет являться. Он будет являться файлем в данном случае. И получается у нас дараба это глагол. Мы говорим дараба глагол мадой. И это фиаль, и в нем есть файл, дамир гуа. Он. Или гума, они двое. Гум", Гум, они много. Гия, дарабат. Или доработа Гума, они две женщины. гумна дарабна. Они много женщин. Понятно, да? доработа дарабтума, дарабтум. доработи дарабтума, дарабтумна. Все. Это все понятно, это мы уже проходили. Дарабту, дарабна. Это тоже мы проходили все. Значит, здесь, в Мудмор Здесь в каждом глаголе есть файл. В каждом глаголе есть внутри файл. Его не видно, как вот здесь пришел Али, пришел зай, встал Зайд, встает Зайд. Здесь видно. Видно. А здесь уже в виде Дамира, в виде местоимения он спрятан внутри каждого глагола. Итак, все, с файлом мы разобрались. Далее. Мафуль. Аль мафуль аль ладзи юсамма фаэлюху. Мафуль у которого не упомянут файл. На прошлом уроке мы с вами проходили. Например, спилили дерево. Кто спилил? Но мафуль, давайте сейчас будем разбирать. Мафуль, это Исам опять, смотрите. Аль-Марфу, в состоянии рафа. Аль-Лави лям файлу С ним не упомянут его файл. То есть файля здесь уже не будет. Здесь файля не будет. Понятно, да? Не упоминается файл. Действующее лицо не упоминается. Какое-то действие произошло. Привезли дрова, например. Привезли дрова. Или срубили дерево. Или, например, открыли дом. Или загнали машину. То есть, кто? Непонятно. Файля нету здесь. Глагол это понятно. А следующее имя после глагола идет. Это мафуль. У которого файл не на, назван, файл не назван. Он тоже. Альмафоль. Он тоже делится на две части. Логерун и мудморун. Он делится на две части. Он делится на две части. Понятно, да? Зогерун явный, мудморун уже скрытый, да, мудморун. Давайте посмотрим примеры Зогерун. Например, Дуриба Зайдун. Зайд был побит. Смотрите, Зайд в данном случае... Мы говорим «исм», как вот здесь в определении говорится, «исм». Морфо, марфо в состоянии «рафа», у него «дамма». С ним, с этим «исмом» не указывается, не указывается здесь «фаэль», действующее лицо, нету здесь. Итак, смотрите, это «дуриба зайдон», да, здесь говорится. Сейчас я вам приведу пример обычного нормального предложения. Здесь был побит зайд. Вот здесь, да? Дуриба зайдун. Был побит зайд. Кто побил, неизвестно. А сейчас мы укажем, кто побил зайда. Смотрите. Дороба роджулюн зайдан. Вот предложение нормальное. Глагольное предложение. Глагол впереди. Дороба. Роджулюн. Это фаэлюн захирон. Зайдун. Это мафуль. Это мафуль. Беги называется, Мафуль, пострадавший. То есть, это действующий, тот, кто сделал дело, а этот, который пострадал. Какой-то мужчина ударил зайда. Вот Роджулем мы сказали, это файл. Роджуля это файл. Давайте уберем Роджуля. Чтобы убрали мы Роджуля, если мы его уберем, то тогда у нас Мафуль, Мафуль, пострадавший, он уже превращается в Мафуль, у которого не указан его файль. Что же тогда происходит? Смотрите. Убираем Роджеля. Зайдун значит сразу, сразу он становится тоже морфу. Он становится морфо. И глагол меняется. Глагол меняется. Был дороба, стал дуриба. Понятно, да? Смотрите, какое превращение произошло из дороба Роджелюн Зайдан стала дуриба Зайдун. Файля нету. Есть ущего лица нету. Понятно, да? Все. Значит, дуриба зайдун. Или, например, другой пример. Юдрабу зайдун. Бьют зайда. Кто-то бьет зайда. Зайд кричит, кричит, кричит. Кто-то его бьет. Юдрабу зайдон. Ох, как его бьют. Укрима Амрун. Амр. Человека зовут Амр, ему кто-то оказал почет. И крам сделал. Икрам у Крима Амрун. Кто неизвестно? Какой-то почет ему оказали. Хороший, хороший, хороший. Все ясно. Значит, Лагирун Мафруль, у которого не указан файл, у него загер, мы все понятно. Теперь Мудмар, давайте посмотрим. Дурипту. Смотрите, дурибту. Я был побит. Я был побит. Аллах согласен. Дурипто. Далее. Дурибна. Мы были побиты. Мы были побиты. Дурибна и дурипта. Ты был побит. Ну и дурипти. Дурипти. Ты, женщина, была побита. Женщина, ты была побита. Смотрите, значит, здесь внутри глагола дороба, дуриба, да, в нем есть еще дамир. В нем есть Дамир. Но давайте сейчас посмотрим правила. То есть, мы сказали, что файля там не будет. Значит, там будет фиаль и мафауль, у которого файль неизвестен. Значит, вот здесь фиаль. Давайте фиаль разберем. Фиаль. Бывает, как у Зогера, как у Мудмара, бывает двух видов. Бывает двух видов. Альмадой или Аль-Мудори. Альмадой и Аль-Мудори. Мадой прошедшего времени, Мудори настоящего будущего времени. Альмадой. Смотрим. Здесь, как делается Мадой, Думма ауалюгу, первая его буква будет с доммой. Уакусира ма кобля а кясра будет предпоследней. Первая буква будет, значит, с доммой, а предпоследняя будет с кясрой. Интересно. ку а а Видите? ку а Если у Мадая, значит, первая буква с домой, предпоследняя будет с кясрой. ку а была обрублена ветка или сурика, смотрите, первая буква с дамой предпоследняя с кясрой. Сурика была осуществлена кража какого-то имущества. Аль-матар. значит, мата и гусен, это будет мафуль, у которого не указан, не указан нету здесь действующего файла. Значит, сурика кутира, это у нас глагол мадой. Понятно. Теперь мудория, если будет глагол мудория. Если будет глагол мудория, смотрите. Первая буква также будет с домой. Ауалиху, дума ауалиху. Вафутиха, -ва ах ириги. Футиха. А, предпоследняя будет с фатхой. Предпоследняя буква будет с фатхой. Здесь была предпоследняя у нас с Кесрой, Кусира, а здесь Футиха с фатхой будет. У мудория, значит, чуть-чуть по-другому. Первая буква с домой, предпоследняя будет. С Фатхой. Смотрим. «Юдарабу зайдун». «Зайда бьет». «Зайда кто-то бьет». «Юкраму амрун». Видели, да? Вот это вот правило составления глаголов. Глагол «мады» и глагол Мудоря. Значит, «фиаль». «Альмафуль». «Алладзи лам юсама фаэльуху». Это «исаммарфу». «Алладзи лам юдкармааху фаэльуху». И он бывает двух видов. «Лохер мудмар». «Зохер мудмар». Мы поняли все. Это здесь уже явно, а здесь уже скрыто. Внутри там домиры. Это все понятно, это все понятно. И как теперь глагол изменяется? Глагол изменяется. У Мады первая буква с Даммой, предпоследняя буква с Касрой. А у Мудоря первая буква с Даммой, а предпоследняя с Фатхой. Все. Вот это вот мы с вами прошли два пункта более подробно, чем мы на прошлом уроке проходили. На прошлом уроке мы просто вскользь. Пробежались и все. Марфуат, Марфуат улясма. Следующий урок будет у нас уже Моптада и Хабар. Более подробное объяснение этих пунктов. Иншаллах, иншаллах, иншаллах. Вот таким вот образом мы с вами пройдем Марфуат более подробно. Каждый день по какому-то кирпичику мы проходим. Изучаем, изучаем. Очень много будет таблиц у вас в голове по которым вы сможете правильно составлять предложения или разбирать какие-то предложения и правильно делать переводы.